Здравствуйте, меня зовут Михаил. В этом видео я расскажу, как работать со списками в Microsoft Word. Аналогичным образом можно будет работать со списками не только в Word, но и в других текстовых редакторах. В принципе, основа одинаковая. Итак, как правило, у меня есть в панели меню соответствующие кнопки, которые позволяют мне работать со списками. Это маркированные списки, нумерованные списки, многоуровневые списки. Здесь есть также две дополнительные кнопки, которые нам будут помогать создавать редактировать многоуровневые списки. У меня есть определенное количество текста, которые я хочу оформить как список. Я его выделяю и выбираю нужный мне маркер. Маркеры по умолчанию вот такие, но мы можем выбрать любой другой. В данном случае я могу определить новый маркер, выбрать даже рисунок, либо какой-нибудь символ из таблицы символов. Допустим, это будет стрелочка. И маркеры у меня такие интересные становятся. Другой вариант, мне нужен нумерованный список. Он может быть состоять из цифр, из букв. Римских цифр больших, либо маленьких. Буквы могут быть маленькие. Ну и оформление может быть тоже разное с точками, либо со скобками такими. Многоуровневый список, он предполагает использование либо чего-то смешанного, то есть... Цифры, буквы, либо цифры, маркеры, либо маркеры, только самые разные и так далее. Либо вот такой вариант, когда у нас много цифр, просто под пункты. Давайте попробуем его. По умолчанию создался просто нумерованный список. Дальше мне просто нужно сказать, где у меня новый уровень вложения. Я выделяю элементы, которые хочу сдвинуть вправо. И здесь у меня два варианта. Либо я нажимаю клавишу табуляции, либо пользуюсь вот этими кнопками. Это изменение отступа, увеличение либо уменьшение. Если что-то лишнее отправили вправо, мы всегда можем вернуть. Аналогичным образом с табуляцией мы можем использовать просто табуляцию для движения вправо, либо shift плюс табуляцию для движения в обратном направлении. При этом очень часто бывают вопросы следующего характера. Окей, у меня есть список. Вот я хочу перейти на следующую строчку И здесь могут быть разные варианты Либо я хочу просто какой-то текст написать промежуточный между вот этим списком и этим списком Либо я хочу вернуться назад Вернуться назад мы с вами уже посмотрели да? Либо shift табуляция, либо кнопку уменьшить отступ Окей, можно работать Если мне здесь нужен просто обычный текст, я не хочу список Ну, варианта два Либо я просто нажимаю еще раз enter даже два в данном случае. И могу печатать. Либо, что я могу еще сделать? Я могу просто в стилях выбрать обычный стиль. Все, я могу работать с обычным текстом. Достаточно легко. Еще один вариант, когда мне, допустим, нужен еще один список. Я дополню просто этот. Я снова хочу сделать список. Допустим, снова маркированный. Окей? Okay. Ну, варианта может быть два. Мне нужно будет либо продолжить этот список. Вот у меня здесь подсказка «Продолжить нумерацию». По умолчанию могла вот такая штука случиться. Если она мне не нужна, как я могу отменить ее? Да, Вот эта штучка может и не выскакивать, чтобы начать заново. Либо если мы что-то сейчас там понаделаем, все, эта штучка пропала, ее нету, как мне вернуть этот список и начать его с единицы? Самый простой способ, я кликаю на нем правой клавишей мышки, и вот у меня здесь есть варианты начать заново, либо продолжить нумерацию, в зависимости от того, что я хочу. Также можно задать начальное значение, если я, допустим, хочу начать список, допустим, с сотни, либо с нуля, такая возможность там тоже есть. Оп, и у меня новый список, так как мне нужно сейчас. Дополнительно стили можно оформить на свое усмотрение. Вот у меня многоуровневый список. Я могу либо выбирать то, что здесь есть, либо могу определить новый многоуровневый список. Здесь есть больше-меньше представления. Дополнительная колонка открывается по кнопке «Больше». Что здесь происходит? Вот у меня 9 уровней вложения. Сейчас выбран первый, я настраиваю, настраиваю его. Могу определить шрифт, которым он будет выделяться. Могу выбрать тип нумерации. Причем, обратите внимание, я вот выбираю цифры. И дальше стоит точка. Эту точку я могу поменять на любой другой символ, какой мне самому хочется. Ну, пускай это будет слэш. Выбрали. Можно определить дополнительный отступ который есть здесь, в данном случае это просто предговорируется, и через маркеры тоже, но мы можем изначально его задать самостоятельно. Окей, дальше идем. Второй уровень, вот он здесь подсветился, выбираю, каким он должен быть. Хочу буквы, хочу цифры и так далее. Окей, две цифры, снова выбираю символ, который мне нужен, шрифт, отступ. И так я могу пройтись по всем уровням, настроить так, как мне хочется. Окей. Список принял тот формат, который мне был интересен. Дополнительно мы можем связать наш список с теми стилями, которые у нас есть сверху. Это не обязательно может пригодиться, но как вариант определить новый многоуровневый список. Кнопка «Больше» и я могу связать каждый уровень с каким-то стилем. Допустим, с заголовком 1, с заголовком 2, ну и с заголовком, допустим, 3. Окей, okay, у меня сразу стиль изменился. Это не обязательно. Могут быть заголовки, можно выбрать что-нибудь попроще. Можно создать специальный стиль, который потом будет применен. Но просто сам факт, что со стилями иногда бывает удобнее работать. Так я надеюсь, вам стало понятнее, как работать со списками. Напишите в комментариях, для чего вы используете свои списки и с какими чаще сталкиваетесь. С маркированными, с нумерованными и с многоуровнями напишите, насколько был этот урок для вас полезен. Изучайте видео уроки на моем канале в YouTube «Компьютерная грамота». Здесь вы найдете много интересного. В разделе «Плейлисты» можно найти конкретно информацию по Word и другим направлениям. Также посетите мой сайт блога pcgramota.ru. Здесь много всего интересного. Спасибо за внимание и всего доброго!